С каждого угла про кризис вещают. Но давайте сначала, друзья, для понимания, почему с каждого угла вещают про кризис. Потому что экономика циклична. Это уже подтверждено. Да? Экономисты, соответственно, про это говорят. Если посмотреть, отмотать, почему, когда начались разговоры про кризис, 2017-2018 год. Я тоже был одним из рупоров, да, который кричал про то, что сползает эм... в кризисное явление. Когда мы говорим про то, что будет кризисное явление, то есть. Лично я чем оперирую? Я оперирую теми вещами, которые вы видите сейчас на картине. Да, экономика основана на кредите, она имеет закономерности, она имеет цикличность. И эта цикличность, соответственно, она зависит от того, насколько дешевы или дорогие деньги. Помимо всего прочего, кризисное явление происходит раз в 5-10 лет. А почему в 2017-2018 году начали потому что предыдущий кризис, краткосрочный да, вот и краткосрочный экономический цикл, который мы наблюдали, он был 10 лет назад, он был в 2008 году. А 2008 году предшествовал, ну если брать конкретно Америку, предшествовал 2000 год, а, там 98 год в России. То есть. И поэтому, когда люди говорили о кризисных явлениях, то и говорили, что где-то в 2018 год он должен стать таким, такой ситуацией, причем даже не не восемнадцатый, а семнадцатый год, да, он должен стать ситуацией, когда начнутся первые предпосылки к кризису. И если посмотреть на восемнадцатый год, можно видеть, что восемнадцатый год, первый квартал был достаточно такой бодрый, да, но после этого вот индекс Германии начал падать, да, то есть я вот специально такими стрелочками выделил, да, то есть э, фондовый рынок Германии начал замедляться, да, то есть уходить в некое такое коррекционное движение, но начиная с девятнадцатого года, произошло произошел некий такой резкий откуп, да, и сейчас в настоящий момент он находится на тех же значениях, на которых он заканчивал, там, восемнадцатый год, получается, вот российский рынок ценных бумаг тоже, там, восемнадцатый год у него было некое такое коррекционное движение и девятнадцатый год прошел под эгидой роста. Немецкий рынок привел Как один из европейских рынков Китайский рынок Как один из азиатских рынков Но опять же даже американский фондовый рынок В 2018 году подвергся Каким-то определенным распродажам Но при этом не дали Не дали, во-первых, рынку не дали упасть да То есть из-за того, что Очень многие находились в ожидании кризиса Когда все ждут кризиса Кризис не происходит Потому что когда я задавал вам Вопросы да, То все сказали что мы готовимся к кризису, да, то есть у нас есть денежные средства, и когда там рынки, индексы падают в пределах 15%, а определенные акции теряют в цене там 30-40%, то в этом случае, конечно же, люди считают, что это хорошая сделка. То есть тот же самый Apple, упавший в цене на 30%, почему бы его не купить? Тот же самый Amazon или Google, которые еще вчера стоили там, больше триллиона долларов и падает в цене там, до 800-700 миллиардов. Почему бы это не купить? Потому что, ну извините меня, если он из 700 миллиардов снова будет стоить 1 триллион, это порядка 35-40 процентов можно заработать. И поэтому пока что вот эти деньги они не дают упасть. И здесь присутствует в основном, я вам еще покажу, друзья, что основными игроками в этой, во всей ситуации являются не умные деньги, да, являются не хедж-фонды, являются не финансисты. По большей части основными игроками являются сами компании и в первую очередь физические лица.